Всем здарова, дорогие друзья! С вами я, Вули, и сегодня мы поговорим о том, как же записывать такие же видеоролики, как у меня, или похожие. К моим видеороликам, или к моей тематике относятся такие видеоролики, как теории, различные разговорные видео и так далее. Я не затрагиваю тему геймплея, потому что там все гораздо проще. Просто включишь запись экрана и играешь. Все. Сегодня мы поговорим, как я делаю видеоролики, как я их монтирую, и чем я вообще занимаюсь. И казалось бы, создавать собственные видео... Это огромный труд. Ну, я сразу вам скажу, что нет. Вообще нет. Если вы используете прав правильные программы и у вас есть хоть какой-то опыт в монтажа, то делать видеоролики по игре при сосед очень даже просто. Вы просто записываете геймплей или скачиваете его откуда-то. Потому что нет никакого запрета на использование какого-либо геймплея. Вы можете использовать геймплей при 2 который 5 минут выложен везде, буквально. Можете использовать любые трейлеры, видео на фоне и так далее. Здесь вас никто ничем не ограничивает. Итак, у вас уже есть геймплей. Просто оставляйте его на дорожке для монтажа и выбираете звук. Спрашивайте, зачем это? А, Затем, чтобы вот эта вот дорожка не перебивала вот этой вот. И звук был достаточно плавным. Хорошо. Это мы сделали. Но вещать просьб на фоне голоса вообще не интересно. Поэтому закинем на задний фон музычку. Я использую при сосед музыку зеленого граммофона. Если вам интересно, я оставлю ссылку на видеоролик в описании. Что скачать видео, просто нажимайте здесь ss и скачивайте видеоролик. Все. Решение проблемы я вам уже дал. Закидывайте ее на задний фон и уменьшайте ее громкость. Все, у вас есть плановый звук и ваш голос. Дальше вам нужно смонтировать видеоролик. Я использую Movavi, и никакой ссылки в описании вы на эту программу не найдете, ведь это не реклама. Но, в оправдании данной программы, могу сказать, что она очень проста для использования, хотя и нет большинства функций. Но она простая, и на русском, и вы все в ней поймете. Но она платная, так что какую программу использовать, решайте вы сами для себя. Лично я использую Movavi, как я уже говорил ранее. Итак, вот уже и готовый видеоролик. Что нам осталось? Это закинуть его на канал и сделать превьюшку. Превьюшку я тоже сделаю в лаге. Просто у меня огромный пак от этой программы. Поэтому я должен как-то его реализовывать. Итак, берем фон какой-либо. Поставляем сюда главного персонажа. А их сосед, ворон, абсолютно любой персонаж подойдет. И закидываем название игры или серии, которые вы записали. Например, как скачать моды на игру прессосет. Все. Ваш видеоролик полностью готов. Осталось его лишь оформить. На следующий был я, Ули. Всем удачи!